Ребят, здорово всем, кто был в Новосибирске на моем тренинге. Огромный респект. Вообще всех, кто видел, кто приходил просто поздороваться. Всем большое спасибо, что вы пришли. Очень был рад всех увидеть. Очень теплый прием. Приятно было, что группа была отличная. Все молодцы. Вообще ни одного тормоза. Все просто вот классные, супер шикарные ребята. Настоящие сибиряки, настоящие мужики. Вот. И даже неохота было уезжать. Но как бы сейчас я уже в Питере. А, собственно, инфа такая, я хотел бы а, еще раз напомнить для тех, кто все еще думает, что как бы, я в свои 34, почти в 35 лет и, собственно говоря, занимаюсь пикапом в, ну, в том виде, в котором люди привыкли к слову пикап В Моем понимании слово пикап это развитие, в моем понимании а, это... Какой-то такой катализатор развития и движения вперед мужчины по всем фронтам, то есть это интеллектуально, материально, духовно, физически и, соответственно, в отношении к женщинам в первую очередь, да, через это. Вот. И то, чему я учу, это, по сути дела, как стать лучше, как развиваться, потому что я сам на этом пути и мне еще дофига есть куда расти на самом деле. Вот, и просто, на мой взгляд, развитие для мужчины очень, скажем, эффективно давать через желание общаться с женщинами, то есть вообще через женщину. Вспомните, когда вы влюблялись когда-то давно или недавно, и, скорее всего, уже давно, особенно те дядьки, которые постарше. Вспомните то ощущение окрыленности, то ощущение, когда вам хотелось сворачивать горы, когда вам хотелось просто завоевывать этот мир. Когда вам хотелось развиваться, становиться лучше, делать все, что угодно, просто потому, что у вас есть какая-то мотивация, какое-то вдохновение и так далее. То есть есть какая-то женщина, которая вам очень нравится. И именно поэтому я решил, что когда-то, что я буду учить людей, Тому, что умею сам, хотя мне, конечно же, нужно еще самому учиться и учиться и учиться, и нужно всегда учиться, всю жизнь учиться. Вот. Через желание и через общение с женщинами. То есть женщины – это то, что мотивирует мужчин в первую очередь. И кто бы что ни говорил, но вот самым лучшим мотиватором, пожалуй, является противоположный пол и желание создать там, семью, создать семью самой лучшей девушкой. Вот, а это я говорю о нормальных мужиках, а не о тех, которые ноют, что во всех грехах виноваты женщины, разведенки, и там кто-то еще, и что там олень, не олень, вот. Именно поэтому, ребят, я приглашаю вас... В Новосибирске было очень круто и еще круче будет в Москве, потому что это будет группа побольше, чем в Новосибир. это Москва, это столица нашей родины, где огромное количество женщин. Я приглашаю вас с 6 по 9 декабря на тренинг практика, новогодний заключительный тренинг практика в этом году, где лично я, Денис и Юра, мы втроем будем вести вас к этим целям то есть мы втроем будем помогать вам в этих упражнениях делать эту практику вместе с вами если кто-то не может оторвать свою жопу самостоятельно там у вас не будет выбора ребята И это будет заключительный тренинг в этом году потом я уже все в январе ухожу в отпуск на неизвестный срок потом занимаюсь книжкой поэтому отличная возможность в этом году решить все свои вопросы закрыть с женщинами это практика которая пройдет с 6 по 9 января в э, декабря пардон то есть уже скоро, и соответственно места заканчиваются потихонечку, и она пройдет в Москве. Записывайтесь на нее заранее, ссылка под этим видео. Спрашивай про счетчик. Есть штука, как бы типа Лаванга это аффирмация. Это не аффирмация, аффирмация этого никто не родился. не ко мне. Короче, вот здесь история следующая. Теперь все поймут, да что я алкоголь. Это, это не серьезно. это подкинули. Да. Короче, история следующая, что вы должны выявить деструктивную схему, как бы, свою. То есть как, какие-то СКИ в вашем мышлении, допустим, вы в течение, например, двух недель записываете себе. Попасть. В течение двух недель записываете себе в куда-то блокнот или в телефон все автоматические негативные мысли, именно негативные. Вас чувак подрезал, а, пидорасы, короче, ездить, не умеют. Блять, чуть не, не врезался в меня. Раз записал, короче, чувак чуть не врезался, не знаю. Где-то там клиент сорвался. Сука, вот опять он сорвался. Что ж такое? Что они все срывают? Раз, такой, чё, все срываются. блять. тут надо как бы заметить а, так типа, она мне откажет, короче, блядь, она мне откажет. Откуда, почему это мысли? И, в общем, допустим, недели-две вы их собираете, просто важно прям заморочиться. И у вас получается какой-то перечень там, негативных мыслей, плюс-минус одинаковых, по сути, по смыслу. Связано... Сейчас они точно Еще скажут, что я из Москвы. Смотри, нет, это, это вот прям намного круче, чем информация, потому что это психотехника, как бы из психотерапии. То есть в итоге потом ты это собираешь. В идеале, конечно, нужно делать с кем-то, кто шарит. В одну такую сжатую, в одно-два предложения, деструктивную схему мышления. Например, мир небезопасен, я плохой, я не нравлюсь тёлкам, мне не везет. Например... То есть как задача сжать это в одном предложении, потом ты это меняешь на позитивный на противоположное, там мир меня любит, все допустим там я там, везучий, там я нравлюсь сделать допустим, да, и уже вот эту херню ты, например, 300 раз в день в течение двух месяцев просто повторяешь, а еще в идеале сжать вообще до одной двух раз там допустим там, мир, не знаю, мир меня любит. Там, я красавчик, или мир меня любит, у меня все получается легко раз. Короче. А счетчик он здесь для того, чтобы вот не ждать да? вот эти 300 раз, я просто не думал о количестве. Это я ли ну, на счетчик сюда то изобрел, потому что я ленивый, угу. как бы. И, и это важно делать не просто специально сидя на горшке там или что, -то. ты просто ешь раз мысленно повторяешь там допустим мир меня любит, у меня все получается легко. Хуяк. Банки, там пока ждешь пока тебе что-то там карточку оформить раз да? то есть это нужно делать в режиме обычной жизни чтобы любые вещи как либо ты не делал там они сопровождались вот этим осознаванием. и так по идее в теории меняются нейронные связи Но это не просто аффирмации там успешный успех забили забили это именно твои нужны тебе значит то что ты их на основании своей негативной схемы сделал. Это очень прикольная штука и как бы я вообще всем рекомендую потому... Впечатление Пока непонятно, количество снега. Это... количество снега, вот, можете сами увидеть, в Питере плюс 6, а здесь такая тема, что, не знаю, ну, здесь полно. Ну, короче, новостив такой, пока непонятный, мне не очень нравится, если честно. Ну, как бы эмоции, это топливо, это фун этот, это цемент для отношений, то есть для брака, там для отношений мужчины и женщины. Там, ну, это, кстати, тебе тоже степень еще один. Надо это чуть-чуть добавить, да, потому что вот он у нас чемпион по этой теме, по отсутствию эмоций. Ты на втором месте, но ты сильно от него это, в разрыве. Да, все остальные паузны. Ты чуть, -чуть менее эмоционально чем они. Но у тебя нормально, не критично, у него прям прямо ну, как бы критично, ему надо как-то их начать рожать эти эмоции, понимаешь? Вот, я тебе сейчас скажу упражнение одно из техники, которое сам делал для рождения чувств. Ну, то есть, как бы чувств предполагают то, что ты начинаешь Может, ставить на себя на, на место других людей и ну, думать о них. То есть, интересно, как ему сейчас. То есть, как бы про упражнение, Но сейчас коротко, потом могу тебе там отдельно объяснить подробно. То есть, ты, например, начинаешь описывать да, знакомых эпично, тебе типов, я, короче. По, по красоте. То есть, э -э ты, например, берешь да, 10 человек каких-то не очень прямо знакомых тебе там друганал ушел, а именно каких-то малознакомых, знакомых начинаешь, короче, описывать по определенным критериям. Я потом тебе эти критерии скину, там, например, список вопросов. Как, как муж, Кто он, сколько он э зарабатывает, как он, сколько он весит, что у него в голове, грустный он или веселый, общественный или нет, то а есть, такие. Что у него на душе интересно, да? то есть, чтобы начать думать интересно, а как сейчас вот этого типу, например, что у него в башке, кто он такой, кем он работает, кто он по специальности. А потом ты начнешь вообще, например, людей, которые неизвестны тебе, то есть ты в ресторан пришел, смотришь, какой-то тип. начинаешь думать, так, а кто он такой интересный, чем он занимается, кто он по жизни блядь, да? ну, То есть пытаясь думать о другом человеке, пытаться догадаться, что у него вообще в жизни, кем он, кто он, как он живет, ты начинаешь. Как бы рождать в себе какие-то чувства, то есть, потому что чувства, они связаны с тем, что ты начинаешь как бы, думать, что человеку, может быть, сейчас как-то хуево, ему нужна моя подложка. Или ему радостно, мне нужно как-то сорадоваться, ему научиться, да? то есть, я потом тебе это расскажу, Саня. А к чему я все это говорю, что, как бы, эмоции это топливо для отношений. То есть, если у вас, ну, как бы, в тандеме, в семье, что люди делают, они обмениваются эмоциями. А мне весело, там, раздели со мной радость. Да? Мне грустно, там, поддержи меня. Вот так оно и крепится. Когда вы умеете друг друга эти эмоции определять и давать нужные в ответ, то как бы все становится уже сидя, все крепче и крепче. А в случае Санька, то есть у него вообще все время одна эмоция друг друга, Тотальное какое-то внешнее да, спокойствие. Хотя там по-любому есть внутри какие-то кусочки тараканы. И если ты не научишься сами эти эмоции проявлять, еще раз, да, я тебе уже говорил, допустим, то сложно сходить отношения, потому что девки, они в принципе такие существа, которым нужны эмоции, конечно, разные. Они для этого там и мозг делают, и там что-то как бы, какие-то скандал закатывают, потому что она не понимает, ну, как, ты сейчас как не отложишься. Мне надо подтверждение в виде эмоций. Поэтому, чувак, здесь. Если... Ну, это не только съем телок, да, это прям большая работа над собой. Смотрите, а смотри. Как типы? отжигают в Новосибирске могут, могут умеют да, они коротают, прогорит, поедут. коротают зимние вечера новосибирские пацики это не самое главное да, нет, тут можно развлечься по-другому сейчас все будет, давай, чувак или он встал на мы себя снимаем не, я знаю а мы, я Вот так они жгут сейчас? Да, как -то. сейчас. Причем ты еще к ней не пришел, да? Тебе да. приходится тебя туда вот подталкивать, например, Может, да? мы не, мы не тратим, А он уже может быть, сам, например, это делать. И то есть как вот бы то, то же самое, что вот как с помидорами, да? Вот я ему объяснял, или с яблоками, не знаю. и вот с обычному смертному ну, чуваку, ну, да? Там, ну, среднестатистическому, хоть одну... Полидорку или одно яблоко в неделю приносят. И как бы говорят, на, да что-то ну да не за было, что-то задеваешь. А тут получается, когда ты можешь себе позволить уже перешагнуть страх, подходить, даже если тебя сейчас будут какое-то время в большинстве сливать, то есть там все равно можно над качеством поработать и понять, где затык, что надо убрать или добавить, что в тебе включить, чтобы они начали нормальнее реагировать, там успокоить, что-то тебе там жесткости добавить. Ему какой-то такой вот солидности, потому что он реально капитан, да, то есть, да, да. вот, и, как бы, самая главная вся выборка была, то есть, выборка, это когда тебя, блядь, пускают в магазин с помидорами, и ты можешь приходить и выбирать, понимаешь, из целого ящика, ууу, а привет, как пошел нахуй, не помидор, вот, нормальные, короче, да, но ну, ты, в любом случае, рад поздно, нормальных не собираешься, если ты ходить а Обычный чувак боится выходить из дома, как я хочу помидоры, но я боюсь идти в магазин. Иди сходи, там ну, нормально. А у него, конечно, панические атаки, начинают начинает в лифте задыхаться докации вот рисет, не пойду. А тебе сейчас как раз прям макс ты болтаешься между вот этим чуваком, который сидит дома и ему помидоры, и тем, которому уже разрешили идти на рынок, а ты что-то блядь знаешь такой. Типа, ну, нахуй, нет, нет раз добежал то есть, вот, Тебе надо вот над этим работать. Чтобы ты не стал куда Знай, ты как хочешь просто это, что, может, что? и палишься, блин. Короче, по поводу няшности, как это, почему это не работает, да? То есть ты как бы подходишь туда, и ты пытаешься, вернее, все твое внутреннее бессознательное, оно хочет быть няшным, потому что думаешь, я должен быть хорошим, мне должен понравиться. То есть вот эта хрень, как бы откуда ты взявшаяся в твоей голове, да, там в голове многих, она неправильно, потому что женщина, наоборот, хочет, чтобы подошел такой тип, который такой знаешь хозяин во всем да то есть не то что он ее будет запирать дома а именно что uh -huh. такую знаешь вот ты же выглядишь как стетхел тем более нужно быть стетхелом я не думаю что стетхел подходя к девушкам братьет такой да что надо там эта история откуда uh -huh. а, почему работает наоборот не няша такая нормальная вот в своем случае суровая мужицкая такая сибирская там, привет короче. я там хочу не хочу мне нравится не нравится вот. Причем, чтобы это был настоящий твой, ты же, ты же ну, в жизни можешь быть таким, что ты же то есть не какой-то там дирижер, mm -hmm. которому надо вот эту себе воспитывать. То есть мясо убрать проще на самом деле, чем э, мягкого такого дирижеристого типа, как бы научить проявлять жесткость, понимаешь? Поэтому в этом случае тебе повезло. Есть, если здоровая семья, не дисфункциональная, то есть если у нее там никто не бухал, не... То есть, как бы, как правило, мальчик, он бегает, играет в фубик. Uh, ну, то есть и всем похуй на него, лишь бы он, короче, не убился там, знаешь, ну, мальчик и мальчик, ну, где погулять. А девочка там, все, понимаешь, ей вот эту няшесть дают саму, да, это наша там Машечка, там, как эту тёлку Саша. Наша Сашечка, там, смотрите, гости пришли, ой, какая-то у нас принцесса, ой, это, ой, то, потом она идет в садик, там такая же херня, то есть, она идет в школу, там такая же, херня, она идет в институт, там все эти дрочеры начинают, ой, все, как бы, дают ей только няшесть, понимаешь, и, как бы, вроде бы это неплохо, но не, Ее нужно там тогда, когда нужно. Девка там плачет, не знаю, расстроена, ты подошел, там показал, что ты можешь позаботиться, ты сострадательный. там Что случилось, кому дать пизды? Что такое? Ты тебя бил. А когда ты ее просто без разбора херачишь, вот эту няшность, как бы она не работает. Она это воспринимает, знаешь, как обычная. Даже если ты в красной куртке, ты все равно ей не запомнишься, потому что да, обычный тип. У меня есть такой Артем, короче, клиент бывший с индивидуалки. Очень такой экстравагантный тип. Он, короче, ну, говорит, мягко говоря, не бедный и такой молодой, интересный чал, короче. Вот. И он говорит: мне прям по кайфу, когда я говорит, вижу, телку, которая сидит в ресторане, там или несколько, и говорит, на них весь ресторан просто говорит, голову сворачивает, мужики нормально жрать не могут. А говорит, и мне бы даже из этого, мне даже не столько ради девки, он, блядь, вроде не мой вкус, короче, но это. Сейчас я кайфану. Ему просто стоит удовольствие пойти, как бы всех побрить, что эти все сидят, короче, а он там с девками а вот такой прям интересно раболтаться. И он говорит, я прям от этого. Вот такой, да, давай короче, а вы говорит, не можете себе это позволить. Хотя он прекрасно понимает, что может быть, что она скажет, и нахуй. Но конечно тут же можно как подойти, прям плюхнуться там у скажет, убирайтесь. А можно mm -hmm. как-то так, ну, типа идя мимо, что-то не закинуть, так и мельком так, ну, вот знаешь, беспаливая. Она раз-раз так плавно зацепилась и даже никто со стороны не поймет, что вы знакомитесь. Да, ты сейчас тысяч все равно рановато все. немножко, но в принципе все Теперь нормально. Ты говоришь, да? Немножко рановато. Ребят, привет! Прохожу тренинг до сих пор. На эмоциях все очень так прикольно, на самом деле. До этого я проходил тренинг в другой, так сказать, в другом месте с другими людьми. Но там, можно сказать, больше теории конкретно было. С нами саппорта не, не работали, вообще всем было пофигу. Там пять человек было, они просто отпускали нас, ребят, давайте выполняйте задания, как делайте что-то. Все, как бы, мы были через, как говорится, гонять. Вот. И здесь совсем все по-другому на самом деле. Здесь индивидуальный подход. Я вот думал, что тренинга да то есть у меня как бы с девушками ну, все вообще классно прикольно на самом деле я сейчас увидел себя с гораздо другой стороны и то что я получил на тренинге я просто не, не видел как бы даже не, не мечтал об этом то есть у меня за буквально там несколько дней было столько телефонов сколько там э, за год не было то есть э, девушки разные попадались ну как бы и адекватные неадекватные то есть э, я думаю, каждый можно найти подход, если у тебя будет э, опыта, как говорится, больше. Отдельное спасибо хочу сказать Денису. Он ну, как-то подходил, как-то подгонял, я не знаю, что-то… Я не стесняюсь. Прикольно, на самом деле. Я, честно говоря, первый раз, когда он мне сказал, типа, подойди, я говорю, что? Было не а, очень комфортно. Вот, походили, поделали упражнение, потом да. с тоже походили. Вова сказал, какие во мне есть положительные отрицательные качества, на чем надо работать, вот, ну, я так скажу, что, ребят, если кто-то хочет изменить свою жизнь, то прям это самое оно, потому что здесь, как говорится, тебе дадут нужные инструменты, дадут хороший пинок, и ты уже, ну, сам уже будешь сам понимать, что ты вообще от жизни хочешь конкретно, то есть, я хочу как бы дальше развиваться в этом направлении. То есть очень сильно мотивирует. Просто если ты будешь ну сам, как говорится, сначала начинать там, книжки, что-то теорию читать, тебе это особо как-то не поможет. Тебе нужна тупо практика. И практика с теми, кто ну, в этой теме, как говорится, ну, долгое время работает и у них, как говорится, опыт есть. Ну, чтобы тебе, как говорится, проще было адаптироваться и все как бы. Тренинг, я так скажу, что просто огонь. Let's see. Let's Сказать честно, сподвигло меня на э, прохождение тренинга именно ситуация с девушками. Э, то есть до тренинга э, я, конечно, пробовал, практиковал самостоятельно, но это все было, ну, так скажем, малоэффективно, потому что нет э, каких-то прямых четких указаний. Ну то есть э, нужен гуру, который будет тебя толкать и прям подсказывать, что конкретно. Вова с Денисом прям классно, четко все показывали, рассказывали, какие-то советы помогали ну то есть действительно вложения очень большие, причем я бы не сказал, что это трата денег не понять куда, это прежде всего вклад в себя самого и в свое будущее так как мужчина в принципе должен соответствовать тому, что здесь и что о нем думают вообще в совокупности Поэтому, ну, изменения действительно колоссальные. А раньше, если подходил, брал какие-то телефоны, то это больше было похоже на, ну, а, дай, а, а, а", короче, никакой конкретики. Здесь уже просто а, ты сам делаешь, именно вкладываешь в это частичку себя. То есть тебе а, хочется... Взять телефон у ну, той, которая тебе понравилась, а не просто какая-то там ну, непонятная э, девчонка. А, в общем, изменения есть, прогресс есть, кому развитие. Есть. Ни в коем случае не советуешь приходить на тренинг. Трочером. А кому Здесь советуешь? нужно работать. А кому а, посоветовал бы тем, кто хочет заняться собой саморазвитием и не знает с чего начать. Эта штука в свое время мне колоссально перевернула вообще все в жизни. Я да, ушел из завода. Почему выбрал именно Вову, почему к нему пришел? Много же разных <связываются> <связываются> Потому что э, друг больше чем полтора года назад скинул мне просто видео, как Вован подходит, и все. И с этого все понеслось. И это, наверное, поход на этот тренинг, это как и благодарность, наверное, тоже. Кроме устной, это еще и ну какая-то. Духовную материальную благодарность. Красава. Спасибо. Спасибо. Че после тренинга делать будешь? А все, отдыхать? Буду ебать, ебать. Красавчик. 1, 2, 3. Поехали. Я медленно застегиваю на себе курс. Тебе тренинг Новосибирске. Короче, ребята, все мы Новосибирск? спрашиваем парней, да, всем привет, как вообще, как им тренинг. А сейчас Денис решил опросить меня на предмет того. Да, мы снимаем отзыв вовы о тренинге в Новосибирске. вообще, значит, по поводу Новосибирска, первый раз жизни в Новосибирске, ребята, не знаю, но вот на третий день мне уже здесь хорошо. Мне кажется, что если еще пару дней пожить, я скажу, я остаюсь. Вот, такой интересный, странный город, не знаю, это микс Рязани, Новокуйбышевска, Самары и Новосибирска, ну, то есть, или чего-то еще, такой интересный город. Что могу сказать, если меня когда-нибудь спросят, где самые красивые женщины, ну, до этого я всегда говорил, что они в России, а сейчас могу сказать, что локально они находятся в Сибири, потому что здесь очень много прям, блин. И тот классик, который сказал, что самые красивые женщины в Самаре, я, правда, давно уже понял, что он как бы всех... вот. Это жестко, потому что, на самом деле, самые красивые девушки, наверное, все-таки в Сибири, да, и, блин, объективно здесь очень много классных, красивых девушек. Че по тренингу? А, очень приятно, что все адекватные, что ребята пришли а, нормальные, классные, хорошие, настоящие. Ровные такие, сибирские Добрые, помню. ровные сибирские, все, причем со своим разным характером. Какие-то многие стоят а вон там, видишь, вот, короче, такой дубленочки там ноги. Сейчас мы, мы пойдем посмотрим потом на ноги. Чисто ради интереса. Пойдем посмотрим на ноги. Подожди. Ну там... Я думаю... Ну, ну, короче, подснимовываю даже. Да. Я бы не совсем понял. Да, где... вот эти... вот. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. В смысле, они есть? Да. <смех> Нет, как ни странно, даже несмотря на зимнюю одежду, ты видишь, что хорошо и сексуально выглядит. Это, конечно, какое-то умение, наверное, новосибирское, да? И у тебя еще поховик аля да. бы. Мы тоже, мы друг за другом замужем, мы просто не собираемся. Молодая есть. Я. То есть иногда мужчина просто подходит сказать, что у кого-то есть класные ноги. Хоть что-то нам остается, понимаешь? Вот, Бобра. Бобра. Все реально мы за да, Вот, собственно, да. история какая. Сейчас, Сейчас Коля оденет. Почему-то смеются, они смеются Надей. Или не надо Победу, пойдем К ногам. О. Ребята, было, значит, смотрите, э, что мне нравится. Да, что... Вот мне нравится примерно вот это. Вообще, что здесь зима, потому что тема О, такая, что я уезжаю из Питера, из Питера сейчас сюда. По несколько дней назад в Питере было плюс шесть с половиной или плюс семь. И, блин, с одной стороны я что-то там выпендривался, но приехал сюда я понял, что, блин, здесь холоднее. Здесь снег, здесь зима, здесь прям уже пахнет Новым годом парни те, кто пришел с новосиба, вы все молодцы, вы все красавчики, я в вас верю и вы сейчас все в чате, вы можете как бы в любое время писать, звонить, и мы денечком с радостью вам ответим. Все, кто не пришел с новосиба, я очень как бы вас жалею, сочувствую вам. Да, кстати, наблюдается. что там наблюдается? Давай, кстати, я наблюдаю. Наблюдается такая. Сейчас мы снимем денечек. Тенденция. Тенденция наблюдается в общем новосибирске, что а, ну, та история, что, типа, девчонки в Москве реагируют так, в Питере по-другому, в Новосибирске к третьему, такого я ну, не скажу никогда, но вот зато видно очень четко, что парни тут бездействуют, короче, это прям сто процентов, вы тут бездействуете, чуваки, поэтому где вы есть, приходите на тренинг. Бездействуете. Да, потому что девчонки в Москве, они часто говорят, что, ну, чего вы там, типа, пикаперы, не пикаперы, а здесь... А Ты согласись, что реально... парни бездействуют, да, по этого времени? Нет? Она не, с, не согласна не, с тем, что например, это замерзла, она просто замерзла. Сложный, да, сложный, да. Сложный, смотрите, типы. Короче, история такая, что Не знаю, видно ли нас вообще сейчас. остается только догадываться. Да. А -а -а -а Девушки на самом деле, вопреки тому, что Дэнчик сказал, что везде одинаково. В целом, я считаю, что здесь они реагируют намного лучше, чем в Москве, даже по большому счету. Потому ну, не что нет какого-то пафосного налета. У меня опыт такой, что они прям очень добрые, открыто реагируют, да, здесь как-то они попроще, поэтому ребята, которые с таких городов, как Новосип, ну... Видно, блин, короче, что они не приелись вот этими подходами. Да, потому, вам вообще ребята, грех вам, не подходить, есть то есть, да, и у вас тут как раз поле не паханое, а здесь огромное количество красивых женщин, которые могут стать потенциально вашей женой, то есть, и... А, Че еще про новости сказать? Здесь крутая баня Сандуны, как в Москве, даже, наверное, Мы круче, чем в Москве. Пойдем. Мы сейчас как раз с Данечиком направляемся туда. Кстати, таксист, наверное, уже уехал. Да он позвонит. Куда у меня авиарежим включен? Он позвонит. Вот, поэтому, парни, да, хочется, чтобы ты помахал рукой в камеру. Нет? Тут, короче, женщины такие стесняшки. Они просто видят нас и думают, что за ебан, в конце концов, зачем мы вообще Вообще прикольно, что в Москве они распространяются по разным уголкам Москвы, там, не знаю, на ВДНХ, в центре в торговых центрах. Здесь они все кучи Один, поэтому есть... Ну как один, не один, но по большому счету из нормальных торговых центров. Понятно, ребят, в Новосибе круто, обязательно приедем сюда летом еще вести тренинг, плюс возьмем с собой палатку, там и проще, и пойдем в поход. Всем привет! У нас огромная страна, вот такенная, очень крутая. Дайте, кем-то, ручкой, всем. Все, Счастья, покеда. Увидимся, пока.